Здравствуйте. Мы занимаемся в школе английского языка АЛС. Дочку зовут Мария, ей шесть с половиной лет. Мы живем в Москве. Нам очень понравился этот курс, потому что там много очень интересных заданий. Есть общение с учителем. Учитель каждое домашнее задание проверяет, дает комментарии, исправляет ошибки. До курса «Путешественник и пират» дочь занималась полгода на платформе. И ей захотелось, кроме того, что выполнять задания на компьютере, захотелось еще общаться с учителем и захотелось пойти на курсы английского. Но так как мы каждый день ходим в спортшколу, то рядом и рядом мы не нашли этих курсов курсов английского на которые бы мы успевали по времени я пошла смотреть какие же есть курсы в интернете И вот просмотрели несколько школ английского языка остановились на школе алс понравилось то что можно идти в своем темпе то есть выполнять задания если не получилось там каждый день выполнить то можно в пятницу, субботу, воскресенье на выходных спокойно сделать все домашние задания за неделю и идти в своем темпе, в своем режиме. Вот. Там очень нравится, что не только задания, которых надо написать, разукрасить, нарисовать, э, там, логические какие-то построение правильной конструкции предложений, но и очень важное это аудио и видеозадания. Потому что когда занимаешься просто по учебнику, выполняешь задания, то совершенно ребенок не говорил до этого. А когда уже начались аудиозадания и видео, дочь стала разговаривать, она стала с удовольствием петь песенки, повторять видео и диалоги, и перестала бояться своей речи. Дочке очень нравится по нескольку раз смотреть видеоуроки и песенки, и она их стала петь и повторять. Диалоги она использует в игре со своими игрушками. Она стала понимать больше, даже первый раз, когда видит какое-то видео на английском языке, ей уже понятно, о чем идет речь. То есть вот за буквально два с половиной месяца она стала слышать и понимать английскую речь. И увиден большой прогресс. И то есть она уже может даже вот в магазине там или где-то дома в каких-то ситуациях отвечает мне по-английски. Извисящу. Okay? Yes, okay. yes, Теперь она уже письменные задания выполняет сама. А вот, стала с бабушкой, с дедушкой тоже пытаться разговаривать по-английски, но бабушка говорит, я тебя не понимаю, переведи мне. Ребенка очень радует то, что она стала э, читать слова, вот мы шли по улице, и там был магазин, зоомагазин, написано Pet, pet Food, да, и она прочитала, говорит, о, так это... Еду для питомцев продают, что ли? Я говорю, ну да. Он говорит, я уже знаю эти слова. Это очень радует и ее, и меня, то, что мы без всяких репетиторов, без зубрежки, без сидения скучного над учебниками с домашним заданием, ребенок вот так вот учит английский. И еще очень радует то, что ей нравится выполнять эти все домашние задания она выполняет с большой радостью с удовольствием, потому что она знает, что когда она выполнит это домашнее задание, откроется следующее. Еще очень радует, что в этом курсе видно, какие детки еще занимаются по этой программе, какие у них успехи. То есть можно, если кто-то тебя обогнал по количеству баллов, дочка старается выполнить побольше заданий, чтобы догнать этого ученика или даже обогнать, опередить, вот. И нравится то, что дают монетки, там какой-то приз обещают в конце курса. Дочке очень нравится Диана, как Диана ведет уроки, видеоуроки, потому что мы до АЛС смотрели несколько английских школ, несколько вот видеоуроков на разных сайтах, но там Ей не нравилось, потому что там ну, как-то скучно было, учитель сидит просто за партой, объясняет какие-то задания, не слова. Вот. А э, Диана очень э, весело да. и не с не игрушками ведет уроки. Так что нам очень нравится курс АЛС. Будем продолжать заниматься и дальше.